Итак, мы с вами находимся на нашем объекте «Новые дубки». Здесь мы строим банный комплекс, такой небольшой, на 100 квадратных метров, из крупноформатной керамики. Данный комплекс мы начали строить в декабре. Все отрицательные морозы, сильные, которые нас в этом году постигли в Санкт-Петербурге и Ленобласти, мы не работали, производили технологический перерыв. На данный момент погода плюс два, солнце светит. И мы стремимся вперед, для того, чтобы побыстрее закончить. Дмитрий Николаевич нам сейчас вкратце расскажет, как мы проводили работы здесь, когда начали, какие работы когда выполнили, что сейчас делаем и на что обращаем особое внимание. Дмитрий Николаевич, вам слово. Значит, работы на данном участке начали производиться в декабре месяце. По отрывке котлована была выемка торфа и затем песчаная подушка. Вот про торф в двух словах. Мы сначала планировали здесь выбирать до полуметра грунта да. растительного либо торфа, но э, природа здесь оказалась более непредсказуемой, и нам пришлось выкопать... Метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Не по всей площади котлова, да. но, тем не менее, э, где-то в половине здания нам пришлось покопать несколько глубже, чем мы планировали. Соответственно, потом выполнена песчаная подушка с послойным трамбованием, э, потом подбетонная подготовка и, соответственно, сама плита. 300 миллиметров. Дальше мы выдержали все технологические перерывы сроки и начали... Прогрели финал. бетон, не да. забываем. Мы делали а, тепляк, тепляк а, делали, к сожалению, блядь. это было в темное время суток фотографии, наверное, не будет, но мы делали тепляк, ставили туда обогреватели и таким образом у нас температура бетона не опускалась ниже э, где-то плюс, плюс 5. 5 градусов, но несмотря на это мы все равно добавляли противоморозную добавку до минус 10, да? Да. для того, чтобы, ну, как говорится, технология не была нарушена. Значит, далее в феврале начали кладку стен, <свят> кирпич был завезен. И при кладке кирпича соблюдаем следующие методы, главное, чтобы не попадали осадки на открытые участки кладки, горизонтальные швы у нас идут 10 миллиметров плюс-минус 2 миллиметра, соответственно, если дом, данные стены будут штукатуриться хотя бы с одной стороны мокрой штукатуркой, а это будет либо... Фасадная работы что готовится, но изнутри точно будет. Соответственно, горизонтальный, о, вертикальный шов у нас не заполняется, так как кирпич имеет пазогребную систему. Ну и, в принципе, вертикальность проверяем каждый ряд. Значит, здесь у нас все допуски 10 мм на этаж. Ну, в принципе, стремимся уже к перемычкам, подходим, и в течение следующей недели планируем закончить данную работу вот в принципе план такой вот таким образом мы двигаемся вы не забывайте подписываться на наш канал и смотреть каким образом мы будем продолжать это строительство дальше, либо его завершать и ставьте лайки, не забывайте и мы обязательно построим вам отличный дом со вкусом Добрый день сегодня мы двигаемся на объект Дубки сегодня мы воздаем наш прораб новоиспеченный технадзор Дмитрий Николаевич сдает объект клиенту мы посмотрим что у нас там как построено строительство банного комплекса на данный момент завершено завершили мы работу по договору в котором было возведение только стен монтаж крыши по всей видимости начнем несколько позже на усмотрение клиента Итак, мы закончили работу по возведению стен в банном комплексе на объекте Дубки стены из крупноформатной керамики построены Следующий этап – возведения крыши. Как только мы к нему приступим, мы вам обязательно об этом сообщим. Обращаю ваше внимание на то, что кладка произведена в соответствии с альбомом технических решений, в соответствии с нормативными документами. Все проемы выполнены нами таким образом, что резанные края блока повернуты вовнутрь кладки и никак не оставлены вовнутрь самого проема для того чтобы блок не крошился хотя его можно и отделать корректнее делать таким образом чтобы фактурная часть блока была непосредственно в проеме а резаные части во внутрь кладки на данном банном комплексе мы применяли теплый кладочный раствор для того чтобы не было мостиков холода в кладке чтобы блок использовался по своим теплотехническим характеристикам в полной мере данная постройка несколько оригинальная не очень обычная с односкатной кровлей как мы уже говорили это баня гостевой дом в котором клиент э, хочет пожить посмотреть на то как ему вообще понравится загородная жизнь или не понравится и в будущем уже принять решение о том, какой дом ему строить, в котором он уже будет непосредственно жить. Обращайтесь в компанию «Апельсин», и мы построим вам прекрасный дом из кирпича или крупноформатной теплой керамики.